Всем привет дорогие друзья! Всем привет! С вами как обычно ЭТОР! И мы обозреваем, продолжаем обозревать серию э, варкапов, можно сказать... нет? Не варкапов? Серию не, SD, это... SDC да. UK да. Да. Чет Четвертый раунд, стрейф, карта от Нибита. Очень классная карта, сделана очень качественно я считаю, очень То хороший. Это, это, это словак же, да? Словак дифраг кап Да, да, вроде. Словак, словак дефрак. Словак? United Кингдом или? или да, Юнайтед. Ну, это, видимо, подразделение United Кингдом. А, okay. Стало быть англичане. Вот. А, в общем, это К компетишн по этой карте проходил с 22 -го... мая. Да, мая, до да, второго года, по 29 мая, и что, все прислали кучу демок. Надеюсь, да. сейчас демок много, стрейф, карта прикольная, сейчас люди сейчас покажут, что с ней делать надо. Да, показываю. Да, в общем, мы появляемся, да. пушек у нас нет, так как это стрейф. Но у нас есть перчатка и машинган, это очень важно. А, старт mm -hmm. дважды не пересекается ну просто начинаем прыгать если прыгаем слишком хорошо перепрыгиваем первые пады здесь так такой змеечкой надо пропрыгивать ступенечки всякие пенечки здесь тоже такие ступенечки да большие ступеньки идем дальше дальше дальше очень резкий okay. важный поворот на котором очень важно да. быстро пропрыгать Джампад, Придорно, джампад рампа Сверху, чтобы нас вперед толкнуло Еще ступенечки классные, люблю ступеньки Ступеньки за наши, все И вот здесь начинается самое интересное Ну по роутам что, ты покажешь? Ну, Но... да. да, я покажу я ну, я В общем, у нас здесь играл. Стабильный оп Джей Да, джей да, да, да. просто под циферками не видно а, В общем это это обувь. это когда вы падаете и и, и ничего не получается у нас оба выключена что ли нет включены но надо читы включить э -э -э ну да надо включить но <саспоркут> <Что>? <саспоркут> а, короче покажем давай в общем если мы э видим джей какой-либо поверхности на какую-либо поверхность Это значит jump, значит туда надо прыгать и Когда мы прыгаем мы видим Г, видим Б, видим ГБ И можем сделать оп, либо сделать звоп, Но это уже мило вкуса, так сказать Перелетаем сюда, если мы просто прыгаем прямо особо То здесь есть рампочка, на которой можно сделать даблджамп И сюда же залететь Здесь у нас два джампада Далее прыгаем из вот этой штуки, вот это мое самое любимое место, где надо присесть. Тут даже не, не, пешком вот так не пройти, нужно именно присесть. Очень-очень олдскульно. Очень классная карта. Очередные ступеньки. И еще одна красная платформа. И как мы можем понять по той красной платформе, эта платформа также с обом. Мы видим Джей, Прыгаем. ловим об, залетаем наверх. И здесь просто прыгаем по понизу По рамке И вот у нас финиш вот. вот Такая вот карта, я не знаю Тут больше ничего нет Карта маленькая Ну давай я как-нибудь пробегу Потенциал роутов в целом есть Особенно учитывая, что карта сделана Скампилена Без но no оба То есть э, Везде, где Потенциально можно сделать оп Его можно сделать И это не очень хорошо Потому что побанили демок Можно так пропрыгнуть Здесь очень классные спейсинги Под цп Все рассчитано, сразу видно Папер потестил но здесь также можно сделать звоб, которая делать пока не буду, чтобы подлетать не так высоко, а срезать себе чуть-чуть траекторию, ну и финиш. Все и 8 я перебил ленту с первого раза, ничего себе. Так, ну давай, теперь твоя очередь. <смех> <смех> а, а, так, так, чё, Мы начинаем, наверное, пм показывать. Сейчас я себе включу. Полосочки тоже. Короче, э, на этой карте что из такого? первое это сложная штука. Это заворот вот сюда. Здесь. Так, это мы CPM сначала показываем, да? Или Да, да, СП. А ты выкупишь? Вот здесь... <з cam number> Я как бы обе физики играл. В принципе, все знаю. Я не знаю, буду показывать Короче, здесь теперь нужно завернуть так, чтобы не воткнуться не в эту штуку, не в эту штуку. И после поворота assim, так пропрыгать, чтобы. Чтобы перепрыгнуть и запрыгнуть на вот этот джампад. Это это самая сложная была проблема, потому что нужно очень хорошо стрейфить и если, ну не то что хорошо, нужно правильно как-то стрейфить. Сейчас попробую. Я уже думал как делать. С веспем, кстати, попроще. Выпрыжите вы, вы, геморой много. Но здесь здесь надо, играл. насколько я помню, здесь надо типа после поворота иметь тысячу скорости и тогда ты в принципе можешь себя хорошо чувствовать дальше тогда делается минус джамп и перелетается вот с этой скоростью а, здесь, вот интер... да. здесь побыстрее надо вот сейчас я на потендельке куда-то вот сюда приземлился, а да. нужно либо скинуть вот этот уголок, то есть прям в него приземляться либо после него уже сюда чтобы следующим прыжком вот отсюда сюда затрудниться и дальше три прыжка запрыгивается наверх то есть просто стрейфчик получше. Все. Дальше по прыжкам мы прыгаем сюда. Здесь делаем резкий разворот. Здесь два способа прохождения. Либо ну я делал просто прыгаем все сюда, делаем циркл назад. Либо можно попробовать как-нибудь завернуть вот так вот. Но это сложно, неудобно и не понимаю, зачем. Мне кажется, циркл быстрее будет. Ну да. А, дальше мы... А... Проблема с этим джампадом в том, что у него м, сам триггер находится вот такой вот маленький. Если мы посмотрим, если... Да, видно, В ага. общем, для того, чтобы он подкинул, нужно либо пешком на него заходить, точнее, надо пешком на него заходить. Сейчас. А, потому что если мы прыгнем на него, то... То есть... А он меня подкинет только, когда я приземлюсь на пол. А... Это, old это old school. Да что-то меня А я что там нет сетки? читов никаких? Сейчас, сейчас проверю, вроде нет. А, э черт, я я это потерялся, немножко. Сейчас, не неудобно. Я не пробовал, кстати. А можно сверху, да? Во, во. А тут ключи триггеры. А. Я включил да. Себя... Только, да ничего не сделаешь пока что. Да, здесь, здесь, если включить триггеры, здесь э, все, точнее, клипы. Здесь все заделано, здесь не пройти, там, не пройти. И, в общем, надо только здесь -то прыгать. Здесь сложная, не сложная штука, немножко неприятная штука, то, что вот здесь вот от этой штуки постоянно э, опловился, но если спрыжка, то все нормально. Здесь ступеньки очень сильно мешаются, потому что после этого джампада приходилось... Э, сейчас как я, я реально забыл уже как это все делается нам как забыл но это а. что такое здесь а, вот вот в моем прохождении если здесь делается double jump то это на 0 2 0 3 медленнее если чем да. не делаешь double jump потому что спейсинг очень сильно меняется по прыжкам и ты потом приземляешься на этот а, то есть если дать сделать даблджамп, то где-то вот сюда приземляешься Если не сделал даблджамп, то вот сюда и нормально запрыгиваешь на красную платформу В общем, без даблджампа лучше, поэтому там приходилось притормаживать Здесь у нас стандартный путь – это делать звоп. Кто для новичков показываю то, что, во-первых, оп – это как если ты… Ладно, сейчас добегу и покажу еще так. Надеюсь, мне получится сейчас пройти, я давно тут, кстати. Ну, как э, вот здесь вот надо проходить так, чтобы не втыкаться в эту штуку. Я достаточно на этой карте провел, должен уметь проходить ее как бы. И... он долетел. А, тормозить надо было. Сейчас не долечу. Не долечу. Нет, не долетел. А, вот. А, сейчас и пост. И, а, в общем, если мы не, не тыкаем никакие кнопочки, то нас откинет опять наверх. Если мы будем зажимать кнопочку вперед, а, вперед то есть чуть-чуть будет скорости подпрыгнем, то у нас будет скорость, там, не знаю, 1200-1300, и мы с этой скоростью можем сделать даблджамп. И, а, а, ну, было бы неплохо, если бы можно было с хоба залететь сразу вот туда наверх. Но угу. это не, нельзя, к сожалению. А, высоты не хватает, поэтому мне показалось, то, что самым быстрым прохождением было вот с этой красной платформы делать а, зв звоб, то есть это скосок, понимаем, и запрыгивать на вот это красное. Большая была проблема с этим звобом, потому что нужно именно 1200 получать, и тогда отлично тебя подкидывает. Вот это реально большая проблема, потому что а, звоб на определенную скорость, он очень нестабильный, нужно выставлять там настройки mForward, mSight, если кто не знал, mSight это... М, нижний подчеркивание сайта, он, он, если выставишь в ноль, то при звобе у э, тебя будет как бы, боковая скорость э, убирается, то есть ты только куда смотришь, туда ты полетишь. Вот, М-форвард уменьшает э, горизонтальную составляющую при зажатии кнопочкой плюс стрейф, когда ты делаешь звоб. Ну, в общем, как-то так. Э, вариант номер два. Это мы, если с этой платформы забиваем на красную, просто прыгаем вниз и просто с стрейфом, э, там, пару прыжков, делаем даблджамп на этой рампе и залетаем туда на следующий джамп -ап. Вот, ну, я на это как-то забил и делал обычным свобом 1277. А, здесь если хорошо пострейфить, можно залететь. Но, опять же, это не всегда получается. То есть нужно вовремя среагировать. И вот... Стоя на 1200 очень тяжело, а ведь, не знаю, один из 5 из 10 иногда получается Дальше опять у нас э, джампад, на который нужно, который на полу находится, маленький, то есть нужно обязательно касаться его И э, пролет вот такие окошечки Залетаем в окошко, еще один джампад, еще одна, еще одна окошко и прохождение дальше Я, я сейчас стандарт какой-то покажу, потом уже буду извращаться а, дальше у нас Вот с этим джампадом есть а, Были, по-моему, какие-то Небольшие заморочки Да, здесь, а, потому что В зависимости от того, когда мы начинаем Стрейфить вот, Если мы будем просто стрейфить, нас подкинет Очень-очень высоко, и мы потеряем Много скорости а, Если, то есть, приходилось а, по, стрейф, по стрейфу вот таким вот Боком запрыгивать на вот эту платформочку Чтобы потом по прыжкам Залететь отсюда вот это, мне кажется, у вас самая большая проблема. Нет, самая большая проблема стандартной дорожки и в VQ3 дорожки. Потому ну, что да. здесь э, постоянно тыкаешься головой. Пройти под этой штукой нельзя. Нужно обязательно присесть и про -про проскользить каким-то образом. Вот. А сделать это быстро на скорости и не воткнуться это прям очень тяжело. Потому что чем больше скорости, тем больше вероятность, что ты э, вот здесь вот. Не впишешься между вот этими двумя штуками. То есть, либо зацепишь эту штуку, либо головой вот эту штуку зацепишь. Вот. И приходилось даже притормаживать здесь, чтобы... И прыгать наискосок, чтобы было больше расстояния, было больше возможности проскочить под этой штукой. Дальше у нас был jump, прыжки, прыжки по вот этой штуке, платформа. Здесь второй звоб, а, ну, обычный оп делает большинство, звоп делает, да, меньшее количество народу И здесь а, было два, с... в смысле? один основной и, не, не так а, Оп, это стандартная задуманная дорожка, звоп тоже задуманная дорожка, но для тех, кто умеет делать звобы То есть на 1200, вот ой, на 200 нормально делается звоп, запрыгивается вот сюда на платформочку и прыгается дальше в цепи можно было сделать на 1400, но это сложно То есть, да, это что ж такое-то Я попробую, конечно Проблема в том, что ты, скорее всего, вылетишь вот сюда и не долетишь дальше Я сейчас на 1566 сделал Тут как-то надо на... Я все равно не долечу Хотя... Во, кстати, морфа Видимо, просто надо хорошо стрейфить, и тогда получится. 700 вообще высоты не хватит. В общем, это звоб, это такая большая проблема. И я делал просто на 1200 вылет, прыжок вот сюда, и дальше стрейфом 3 три прыжка. То есть прыжок на эту пану, просто стандартный стрейф и на финиш. Финиш у нас находится не на полу, а на всей платформе, поэтому это хорошо. И... Не можно было просто разгоняться и залетать на вот сюда, то есть финиш у от... нас вот здесь вот Тут триггер целиковый. Вот. А теперь начнем извращение, наверное, с дорожками. А, первое, что я нашел, я смотрел на то, как устроены клипы триггеры. Долго бегал вокруг старта. А, можешь включить, да? Здесь, где можно срезать, где здесь можно прыгать, здесь все заклиплено и ничего нету, то есть, к сожалению, на старте а вот здесь вот обойти никак не получалось. А... Второе место, как я говорил, вот здесь вот, если посмотреть на триггер, можно было попробовать вылететь куда-нибудь, но тоже, опять же, дальше у нас все за... заклиплено, и а, ничего с этим не сделать, к счастью или к сожалению. Вот, а когда мы залетаем вот сюда, здесь э, мы видим то, что вот здесь вот у нас сзади отсутствует, отсутствует куча клипов. Э, не знаю, почему так сделано, и клипы находятся... То есть и технически вот эту стеночку с клипа можно прыгнуть и запрыгнуть вот сюда. Здесь, если пробежаться, то мы видим то, что вон на полу большой триггер, который нас портует назад, и вон там вдалеке триггер, который нас... Uh, портует вперед вообще вон, вон туда, вон туда вдаль. То есть если очень хорошо извратиться и пытаться вот здесь как-нибудь допрыгнуть вот до того триггера, то можно портануться сразу вон туда. То есть здесь, почему-то у коробки не сделан килл, килл триггер на полу, и можно просто прыгать здесь. вот, и проблема в том, что туда я не долетаю, вот до этого триггера, чтобы мне портануться куда нужно. Uh, я мучился с этим. Uh... А, скипом долго-долго сейчас я а, проще было упасть куда-нибудь вниз и допрыгать да, да читер а, да да да сейчас долечу да, да, очень интересно конечно клипы с триггерами сделаны а, странно внешне что не все заклипили и странно что а, Триггеры такие, прям через всю карту. Ну, не знаю. Ну, это old school mapping, это так делают. Вот. В общем, что я думал в самом начале сделать. То есть, мы видим то, что у нас есть звук. Можно попробовать как-нибудь а, вот так вот облететь, там, не знаю, пострейфить, и вот на вот этой рампочке попытаться как-нибудь туда хорошенько залететь. А, сколько я не мучился, у меня ни черта не получилось. Здесь не хватает а, достаточно расстояния вот где-то вот до сюда. К сожалению, или к счастью, не знаю для кого. Uh, <связан> к сожалению, эта штука себя не оправдала И такой, такая возможность у нас не, не появилась, чтобы туда допрыгнуть uh, Вариант номер два Я долго мучился, нашел способ То есть технически Ну, я, мы потом покажем демку во-первых, опса с не является вроде как рандомным, потому что ты вылетаешь всегда на одну скорость, и всегда, то есть если с определенной скоростью ловится опс, значит, он не рандомный. Но вот если ты прыгаешь с платформы, а, ну, сейчас, а, но, к сожалению, я перетестил все звобы, которые есть вот с, с этой высоты, с этой вот с красной платформы. И на всех высотах там нет оба, к сожалению Наверное, к счастью, потому что тогда бы что-либо мучиться а, То есть если отсюда делать какой-нибудь а, звоп И посмотреть на высоту вот сюда, здесь, к сожалению, об не ловится а, Однако, если извратиться и сделать а, об а, с, а, с той красной платформы То есть с другой высоты, другой об на другом обе можно созоба словить оп, либо по по най най найти оп, с которого можно а, с которого можно то есть вот здесь где-нибудь можно найти оп, с которого с прыжка ловится оп на вот эту желтенькую штучку и, ну в общем, это геморрой дальше покажем демки, которые все-таки оказались неболидными из-за того, что это наклонная. В общем, на будущее, на текущем компетишене на наклонных оба вообще нельзя ловить, потому что это считается, типа, рандом, нельзя, все плохо, паника, паника, <с earthquakes> в общем, всем запретили Если делается какой-нибудь оп, то, вот, да, вот мы стоим, где-нибудь здесь видим кнопочку J, прыгаем, делаем оп, это считается рандом, и дымки дем такие не примутся Но это на текущем SDC, не знаю, как на других компетичных будет Вот, вот здесь J, они почти словил Хоп словил. Ну ладно. А, следующая штука. К сожалению. Вот. Опять, в смысле, к сожалению. На вот этом, вот этой части а, прохождения а, нормального оба не нашлось. Нормального, точнее, не оба, а скипа. Поэтому м -м, искал дальше. И а, вот мне очень повезло то что я его нашел то есть, потому что иначе было бы плохо а как я нашел я тестил все что можно было не знаю ставить. вот здесь какие-то обувь, вот там здесь смотрел что можно делать отсюда смотрел вроде ничего нет они никуда не ловится вот и потом когда залез куда нибудь куда-то сюда это сг здесь горит сейчас Опа. Заметил он кнопочку J. Вот здесь вот, если вы видите. То есть это что значит? То, что если мы прыгнем туда, то у нас там словится Jump Up. А так как пол у нас оказался без, без Kill Trigger, а просто surface, значит там можно словить Up. И получается, что если мы прыгнем сюда и в CPM упрёмся, э, я, и мы упремся, и как-то вот так вот упремся, то можно сделать Up. Сделаю. Оп. И нас назад выкинет. Вот. А так как мы умеем делать звобы, то можно с этого оба долететь вот до этого триггера. И в итоге получается такое извращение, что мы допрыгиваем до сюда. Здесь делаем вот такие вот кругаля. Делаем звоб и летим вот на вот этот вот большой триггер и портуемся сразу сюда. и скипаем вообще всю ту часть запрыгиванием с пролезанием под этой штукой под вот этой всей, всей доведением. Вот. Наверное, все-таки к счастью, вот этот скип, он оказался действительно только в CPM, потому что в UQ3, если ты упираешься стенку, то у тебя ноль скорости не будет. То есть в UQ3, если ты прыгнешь, то ты вот здесь вот в ноль, это будет считаться ультимейтовым, а бы у нас тоже запрещены. В смысле ультимейты запрещены? вроде бы да, потому что это... По-моему, да. Не, они не должны, ультимейт, ну, это, это же не читы ну, какие-то. В смысле, ну ты стоишь и в воздухе пытаешься вы, на ноль сбросить кнопочку. да, метр, да мы в тимранах постоянно делаем. Это не так сложно, ну, как, может, как это слышится. Короче, общем... не, ну не суть и запрещены, нет, но да, в E Q3 просто сложнее гораздо. Так, это в U 3 тут, да, реально очень сложно до 0 сброситься. И потом с этого нуля сделать звук туда. Технически можно, но я потестил, и как-то прям очень тяжело. Вот здесь вот выравниваться в ноль. Это, это не CPM, здесь нельзя просто так упереться в стеночку. Ну да. Вот, там получается, короче, какой-то такой геморрой с, этим, с циферками, и все плохо. А, ну, в общем, мы влетаем в тот триггер, появляемся здесь. Здесь, как я уже показывал, делаем просто прыжок. Делаем звоп и летим на финиш. Далечо? Нет, не далечо. Но здесь можно долететь, там у меня была демка. А, вот вроде бы все. Я, наверное, попробую разок пройти. А, да, давай я попробую. Ну, в CPM вроде я все рассказал. Чуть-чуть в VQ-3. VQ-3 завод от Да. Да, я просто попрыгаю. Покажу, что здесь как. Так, в ОКУ-3. Здесь есть два способа прохождения начала. Первый это с двух прыжков, то есть мы прыгаем сюда, сюда и прыгаем на вот эту дальнюю часть платформы. Второй способ это на переднюю часть платформы. И оба способа мне не понравились. Здесь очень кривой триггер, здесь мне кажется подцепием все планировалось. И в ОКУ-3 здесь по прыжкам по-моему вообще какая-то неудобная штука. То есть либо то ли два прыжка здесь делать, то ли один прыжок, то ли вообще, не пойми как. Здесь мы запрыгиваем сюда, здесь делаем прыжка, по крайней мере, я проходил с этой рампы. Очень неудобный заворот и очень неудобное пропрыгивание по вот этим вот штукам, потому что нужно иметь много скорости, а на лоу скиллах это очень, очень тяжело. Либо нужно как-то вот подальше запрыгивать и здесь пытаться разогнаться, чтобы прыжков допрыгнуть до вот эти пад падики припрыгнуть. CPM-то завернул, пропрыгал и все хорошо, вокруг 3 все плохо. То есть э, можно пропрыгать вот так вот, но это будет прям вообще медленно. И то он третий прыжок просто так не делается. Карту потестили просто, понимаешь? Не, не для дурачков тестили, да. тестили для и чемпионов, это... чтобы чемпионы только играли. Вот, в общем, в ук 3 mm -hmm. мы здесь прыгаем, прыгаем. здесь опять же заворот. Здесь у нас э, очень, ну, э, ну, мне кажется, не очень удобная штука. Лесенки зацеплялись в ук 3 скажи? Лесенки, по-моему, чуть-чуть пару раз я зацеплял, если очень близко приземлялся к лесенке. А так вроде нормально пропрыгивалось. А дальше здесь пара прыжков. Опять звук не помню где здесь тоже на 1200 нужно запрыгивать а, как я уже говорил вот здесь к сожалению не делается сейчас я могу она потестить. потому что здесь до нуля прям, прям замучишься, пока скинешь и никак не, не получится а, поэтому прыгалось сюда здесь разгон и здесь либо прохождение через эту штуку которая тебя подкидывает как руку либо был способ прохождения, не знаю, его сделало всего два человека, я еще дельта, по-моему, кто там проходил. Это когда мы а, вот через эту точку запрыгиваем, то есть это вроде бы быстрее. Я удивился, что никто так не делал, все проходили по прямому. А, но здесь нужно было скорость очень, очень правильно соблюдать, то есть точки приземления сейчас мне не получится. И если чуть вправо, чуть влево, ты либо здесь цеплял вот эту штуку, либо здесь цеплял, и все, и ровут запорот. Э, сейчас попробую еще рожьи. Э, то есть опять запорот. В общем, неудобная штука. Я ее вроде потестил, вроде нашел спейсинг, с какой скоростью, где прыгать надо. Ну, да, вот таким вот образом. И здесь... Ну, как-то так пропрыгиваем. И здесь после вот этого пропрыгивания, <coughs> опять же, в зависимости от скорости, мы либо приземляемся после вот этой лесенки вот сюда, вот сюда, и здесь делаем циркл и запрыгиваем сюда, либо мы... не хватает нам стрейфа, мы, сдел... мы приземляемся вот сюда, и тогда нам приходится делать прыжок куда-то вот сюда, и отсюда уже делать, ну, короче, плюс один прыжок, я так понял, большинство так сделало. И у меня тоже не получилось. В УК-3. Дальше у нас здесь опять звук получается. Стрейв. Несколько прыжков и два варианта прохождения. Первый это через стенку. Мы втыкаемся, заворачиваем. На финиш. Второй вариант это без стенки. Каким-нибудь фрейма-джампом вот здесь вот завернуть туда. Но это очень сложно. Да, это экономит один прыжок. Но это прям... Очень сложно, как по мне. Я помучился, помучился, понял то, что это очень большой рандом. Нужно хорошо трейфить, пока для начала проходил через стеночку и что-то так и проходил. Демки мы увидим. Вроде все из нюансов прохождения. Это среза в CPM. Вот эта большая, которую я сейчас объяснял, И вроде все. В Q3 стандартный путь через просто со по через СМР. Вроде все есть что добавить а, ну мы про мапперов плохо не говорим, поэтому нет. Давайте mm. смотреть домики. Да ладно, выглядит карта классно, а, светленькая вроде неплохо. Выглядит-то mm. классно, просто ладно, не будет. Все, кто хочет э, услышать честное мнение, приходим на стримы и спрашиваем. Так, и давай сразу покажу, наверное, твою демку, то, что ты натестил, одну визу, SK, almost, это как раз вот это вот... А, э... да, типа я с прыжка делал э, звоб, со звоба делал хоп об эту штучку, и по... с нее делал даблджамп, и с нее, в общем, мне там пикселей не хватило, чтобы до триггера долететь. Замедление, давай. То есть, но, но все равно это рандом, потому что она вроде как на рампу прыгать нельзя. Ну, считается нельзя Потому что, не знаю, долго будешь стоять Выискивать, оп об... Ой Да, а что ты... я опять не эту кнопку нажал Нет, я, я тут Он у меня Маскаль Маскаль, Очень... если смотришь, надо эхо На таймскейл сделать, чтобы видеть, какой таймскейл я сам сделаю. В общем, да. Эту демку мы покажем потом в конце. Да. Но начнем с ВГУ-3. Да. ВГУ-3 поменьше демок. Он начинал, кстати, простым вообще способом прохождения, видимо, новичок. Кайн, вот пешком вообще обходил эти платформочки. Вот, а здесь он будет, да, мучиться по одной штучке прыгать, потом даже с прыжка с циркла запрыгивается. Ну, да. Вот, спотыкая они на лесенках тоже постоянные, не знаю, не, не очень удобно сделано. Так он здесь зоб будет делать или нет? Прошу. Вот, зоб. Понял, да? А -а -а. Это тебе не вот эти самые твои. Вот. О, воткнулся, упал. Зачем он там прыжок зажал? Это было поближе подлетать и... Да. Вот так вот запрыгивать. По каждой платформочке. Даже. Не, ну маппер поставил платформочек, и по ним на прыгать, значит. Че? А -а -а. Я считаю. хочу зря поставил, что Надо их попрыгать все. Эх, не получился звук. Он... Так, тут, Эй, зачем? Он бы допрыгнул. Да, но, ну, видимо, забоялся, что просто мимо улетит куда-нибудь. Я 3, тут поворота нету. А -а -а. 127 Неплохо, неплохо. Так, он поломался. Он же вроде получше играет, что у него не такой медленный тайм? Это он, он только плазму получше играет. А -а -а. Ну, кстати, видно, что такая, да, более бодренькая, осознанная. Осознанная. Все прыжки осознаны Вообще волстрая. Ага. Да, дайте. по стеночке проходить. У него такой медленный тайм, наверное, из-за того, что он зафлил где-нибудь. Да, вот он. Но... Нет, вроде... Не, но это же все равно убивает время, типа. Об обычный. Оба с прыжка зачем-то, не чтобы просто зайти пешком, это же быстрее остановился. Ну для спейсинга, видимо. Здесь пролетел качественно все. Да, хорошо. не пролетел, пришлось мучиться запрыгивать. Оп. Не, не получился звоб. Или не делал, а, кстати. Да, я не знаю. Просто да, многие не, знаю. не знают, как правильно вообще делаются злобы и да, вроде вроде не сложно. Видишь одну кнопочку, тыкаешь ее и вот звук Возможно, m немножко отправить надо. Надо сделать они... короткий ролик по обам звукам А наверное. мы не делали разве еще? Мы а, делали, мы... но он старый, он большой, он там ничего Надо короткий именно сделать, чтобы четко по делу, без всяких этих там. Mm. Так, ну, в общем, хэппи 1.07. Хэппи перебивает Комполомус уже. прыжка два прыжка делал. Надо было, наверное, на один меньше. Ну, на ступеньках было бы там 0.3-0.3 быстрее. Так. так, не звук. Да, с, -с, -с хоба. Проходил пешком. Залет в окошко. Залет во второе окошко. С прыжка с окошка прыгал. Ой, так бы долетел, наверное, кстати, зря остановился. Если бы он немножко наискосок налево прыгал, тогда бы точно долетел. Но он неправильно выбрал направление. С обычной оба проходил. Через стенку? Нет, вообще цирку. И через стенку. И финиш 1 0 Immortal. так вроде бодренько прыгает нормально получается а, -а, -а, а вот здесь это вот не получилось не а здесь скорости мало лишний прыжок сделал мог пешочком зайти было быстрее здесь он делал. скоба стабильнее но со злоба бы быстрее. Ну, я Вроде думаю, нет. в ИКУ-3, наверное, в некоторых случаях лучше выбрать стабильность, чем скорость. Mm -hmm. Ну, особенно для игроков, кто играет пока еще не очень хорошо. И здесь тоже оп. Просто стабильно, и ты всегда до финиша mm -hmm. даешь. Как-то рисковать, наверное, никто не будет. Finish. Так, Рейвен. Рейвен. Mm, нормально, кстати, так по прыжкам у него получилось. Спейсинг выбрал. А здесь, скорее всего... О, хватило старых, чтобы допрыгать. Опять лишний прыжок. Не понимаю, почему они все делают. Ладно, дальше получше будет. Оп. Видно было, потому что он врезался не в уголок, а прямо. Еле долетел до падика. Обычный сделал Мне кажется, этот звук вообще легенький То есть там достаточно просто чуть-чуть Двинуть мышку И он почти всегда стабильный ну, Он легенький, но я думаю, не все знают Про то, что существует м Которым можно отрегулировать скорость а. С которой тебе надо двигать мышку И может поэтому типа люди делают И у них из-за того, что там может м Если дефолтный, сколько там 0 05 что ли? Не, не, или сколько там 01 или, короче, там какой-то бешеный м -форвард. и ты настолько маленький звоб, ты его просто не сделаешь. Поэтому, mm. может быть, еще многие отказывались. Я не знаю. Но вот надо вот эти ликбезы, вот эти вот, чтобы люди знали, как делать обы, как они выглядят, как делать звобы, какие настройки для них. Это все надо сделать для людей, потому что иначе это... у нас какое-то некомпетентное комьюнити, которая говорит, что рампы с обов это нестабильно. Ладно. Олдус собов. да. У тоже звучит прикольно. Это пусть кто-нибудь сделает. Вот нормальное запрыгивание, нормальный стрейф. Споткнулся на ступеньках. На ступеньках вот такая штука, если плохо стрейфишь, получается. То есть. Хотя даже не неплохо, там зависит от. Просто того, куда ты приземлился перед ступеньками. Если слишком близко к ступенькам, скорее всего, зацепишься за, за... за одну из них. Вот, залет наверх. Нормальное запрыгивание. Пролезание снизу. Медленно очень пролезал, но... Получилось кое-как. Обычный об. На платформу. Через стеночку? Да, через стеночку. И прыжочка до финиша. Стабильно, нормально вроде бы. Ну да, все хорошо, гладенько. Но... Пашка, минута 0-3. Ой, сейчас начихаю энтер. Ну, микро выключи. Можно. А, ну просто, если чё не, не теряй меня. Так. Ну, пропрыгнул. Пропрыгнул хорошо. Пока да. А здесь он... А лишний прыжок, мне кажется, Злоб. сделал. Нет, низ воплавает. Оп. Обычный. Первая платформа, вторая, и не допрыгнул. Дальше, а потом пришлось приседи много пропрыгивать. Обычный оп, э, стрейф, э, для, не знаю, многие не знают, то что оказывается, э, кнопка, если у тебя скорости меньше, чем 320, просто кнопка вперед, она тебе сильнее э, будет скорость набираться, чем если ты будешь пытаться стрейфить. То есть сразу после оба ага. если... многие делают, они начинаются с резко вправо-лево, вправо боковыми кнопками стрейфить и... Куда-то не по зонам, и на самом деле это медленно. О, сайт стрейф. Как он? Халбит. Халбит, да. сайт стрейф. Ничего ты. Выкутришник. сайт стрейф. В общем, после оба желательно просто в одну сторону, как сказать, до того, как ты набрал 320 скорости, не знаю, сейчас, сейчас, что будет делать. А, это зло, смотри, еще 50. Вот. Неплохое, кстати. Сразу да. на красный а, Просто зажать одну кнопку вперед и просто дождаться, пока ты 320 наберешь. А дальше уже начинать стрейфить. Вот. Ну да, это техника аирстрейфа, типа. И на карте, если кто-то знает, Trick House Beta 3, по-моему... Там есть комната для аэрстрейфа Вот туда все дружненько заходим И смотрим, что не долетаем до, даже самую первую платформу Там можно натренироваться просто и понять вообще суть, как это работает На словах может быть и понятно, но нужно самому Всегда в дофраге нужно все самому сделать, чтобы прощупать и прочувствовать Так, ниндзя, ниндзя куки Это получается... Пече печень ниндзя или ниндзя печенье скорее второе О, он приходилось к левой стенке выходил стрейфливать чтобы чтобы пропрыгать все без остановок ну, вообще какими-то боковыми стрейфами угу. он прыгал почему-то звук да, звоб. сюда, залет на этот джампад, на этот джампад. Проход через рампу. Лишний прыжок сделал, но зато быстро проскочил. На ступеньках не споткнулся, я бы немножко не испугался. Потому что споткнулся. На, на 200 сделал вылет, но в все равно верхнюю платформу. Плохо получилось и финиш 1-0. Так, эффект. Опа, Enter, смотри, это ты. Mm -hmm. Так, 57.2. Это эффект, это не я пока. Mm. Не, не ты, там выше ты был уже. Там вверху. Так, ну эффект нас... хорошо. Ну Но... а? там надо мной тоже народ есть. там не доскрою просто. Да, это быть не должно быть там народу. <связать> <Опять> плохо постарался. <связать> Что такое? старее э, Почти, почти споткнулся. О, а просто О, хоп это... делает. Да, просто хоп, залетом. мол по идее, хоп, он стабильнее и проще. То есть, просто прыгнул, просто нажал прыжок, и вот ты наверху. А звук нужно вымерять там с какой скоростью двигать мышку там ну да рандомно еще получается но он, мне кажется чуть чуть более рандомный чем хоп обычный и финиш эффект эффект мог быстрее он его же он же нормально должен проходить Че он? Первый да, ну, может, он это, мало поиграл, не знаю. Ну, он, в, слушай, надо ФВЦ топ-20 занимал стабильно. Ну, где-то вот в топ-20 он был там 10 -20. Ну, видимо, отправил демку просто, чтобы была. Ну, да. А, наверное. Так, Poison. 56 и 9. Mm. Poison, вот я тоже не скажу, что плохо играет. Вполне себе хорошо он играет. Но это тот Poison или другой Poison? Это вроде бы тот Poison. Mm. Вот он, мне кажется, чистый, он, он, он, он, на смотрим. Он просто по сходу, что ли, строифит. Или мне кажется. Оп. Знаю, второй прыжок, третий прыжок. А, проходила в рампу. Снизу э, 320. Поэтому здесь плюс один прыжок. И здесь он делал обычный опыт. Просто стрейфом, просто спокойненько. Через стенку. Вроде просто прошел, нигде не, не, не воткнулся. И, 56, и как бы Все равно медленно, да? В смысле медленно. Относительно других, вон сколько там, плюс 5-10. Надо мной, говорит, люди еще есть. Один дельта там сидит. <связывая> врунишка, <связывая> конечно Ладно, Стронгест 56.8 Так, Стронгест, <связывая> давай <связывая> Стронгест, кстати, очень хорошо сделал Он знает, что на карте много обов везде И он мне <связывая> свою демку отправлял, чтобы я посмотрел, нет ли там рандомных Потому что он не понимает до конца Где-то словил, где-то не словил Тут, говорит, вроде скорости больше получил Тут вроде как меньше если у вас, у вас yeah. терзаются мнения, просто мне скидывайте, я посмотрю, это займет минуту Если вы не понимаете, является ли о разрешенном, проще у организатора спросить, потому что он как у нас Ну да, но организатор Очень... не всегда, наверное, доступен в этом плане mm -hmm. Ну, в общем, если что, не стесняйтесь, всегда пишите, мы, что я там, что Enter, я думаю, мы всегда плюс-минус доступны он словил, кстати, рандомного на рампе. Словил рандомного Он скорости не получил Но это не валит, но это обидно Это обидно Да, обидно Так, аж точка кстати, помню, раньше в старых правилах Это считалось рандомным, и это дымки банились такие Ну это очень странно, ты вроде, наоборот, медленнее, получается, пришел А дымку забанили Да это как-то странно. Никто не застрахован на таких картах, где есть везде оба, никто не застрахован. Просто разница О. в том, что кто-то увидит, заметит, а кто-то нет и отправит. В общем, old school. Да, да, old school. О -о -о оба везде, мапа скомпили на Ой, огне, хороший звук, и... кстати. В общем. Да Я не посмотрел, сколько какая скорость у нее была. 1280 Но, было. Кстати, а зачем тебе буков Хью здесь на экране? это ups нет я, я, я понимаю ее же можно убрать чтобы было просто 730 по центру мне мне так не нравится я уж так привык. привыкнуть что ты начинаешь я ж тебе не говорю давай-ка меня и свой конфиг мне вот а чё у тебя буковки ю нету откуда ты знаешь что это скорость может это что-то высота твоя 5 и 9 не было юсы из сша Интересная моделька Ой, нет, давайте <с Итали> не будем. Нам проблемы не нужны. Давайте, кто хочет, девочку не было открыли, посмотрели, покрутили. Ладно, наживу где-то. Ну, я не знаю. С другой стороны. Так, за 136. Нормальный об. Но он там где-то 0,05 потерял. Там реально чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, и все. Ты там потерял от uh, полсеки до секи. Ну, да. Больше. <coughs> а, плюс прыжок. Он здесь обычный об проходил. Очень странно. И через стенку. 55,9. 55, реально странно, почему он зоп не сделал. Ну ладно. Ну, да. 55.0 ровно степ из, из Германии Так, по внутреннему углу прыгал Сразу в глаза бросается скорости хорошо Я нормально завернул, нормально пропрыгал по прыжкам Эх, лишний прыжок здесь Можно было с левой стороны и на прыжок меньше сделать ст... На ступеньках все вроде бы отлично Uh, через платформу через uh, звук 1050 uh, это где-то плюс плюс 07 uh, по прыжкам через эту штуку еще там плюс 0305 здесь он на прыжок больше сделал потерял еще там достаточно скорости но это я просто со своей днк сравниваю я знаю в каких местах где я старался побыстрее проходить на всех это же дефраг, надо. И не встречай. О, сам Сам великий и ужасный отправил демку. Давайте же лицезреем все творение. О, великий Денис Сергеевич, сделай рандомный оп. И нибудь И забань свою демку. Подожди, это карта кого? Я уже забыл. Не бит. А че а не напитка. А, это результата. Сейчас. Да, от небита. А че? А че? Не, ничего, все равно. Ты не, не любишь нибита? Да. Получишь его карты на ДФВЦ? Плохо. Он, он не играет, дифак, или что? Он... Но... Да, ну, видимо, судя по этой карте, он и радиант открывает раз пять лет. Так, пролет 1400. Кстати, хорошо, очень хорошо проскозил под Ну, нет, я бы сказал, можно там лучше сделать. то есть Старайся лучше нос. Что так плохо? Да, зоб у него хороший получился. Энтер недоволен, нос, переигрывай. О, не будем смотреть больше туда, ДМК. 54-6. 54-616. Они бит Прошлые до ну, с, с ракетами, помнишь? С прыжка, с прыжка больше. М -м, плохо помню. Ну, с, триггерами карта. с триггерами Ну, в, в смысле, они все с триггерами. Ну, где по триггеру <с ракету <с дают. <с Синяя <с такая. Со сликом. Еще в конце ну, телепорта. Я все, все все вспомнил, вспомнил, да. Хорошая карта была. Да. 1200, отлично залетел. Ой, вообще хороший, да. Здесь залет, здесь джампад. Здесь он делал раз-два через переднюю штуку, на дальней. Здесь у него будет... Эх, плохо получилось. Здесь реально можно лучше проскользить и прыжок сэкономить. Oh, ну, у один UPS был. У меня получалось. И здесь воп отлично получился. Блин, вот, кстати, была хорошая траектория, и можно было бы, наверное, не вмазываться в стенку. Очень хорошо было, мне показалось, даже можно... Даже в ground frame не делать. Как будто бы так бы мог завернуть. 4,5. Угу. Что? 4,5? 54,5. А, ну вот. Так, ну Rainfire у нас э, очень хорошо играет. Это Strayf. Mm -hmm. Запрыгивание отлично. Прыжки, прыжки. Чуть не споткнулся на лестнице. Реально чуть-чуть. Mm -hmm. на... Там несколько юнитов быстрее и споткнулся бы. Ну, 136 не... потерял 0.3. Средний а, Или там чуть-чуть больше. Т там реально скорость 1000, 1000 и 1200 и все. И ты потерял там достаточно. Здесь у него тоже не проскочил. Опять. Не знаю. Видимо, очень сложно пропрыгивание под этой штукой. Нормальный звоб, нормальный пролет Через стенку И финиш 54.5 О, а у тебя есть дефраг? Энтер. Что? Чего? Дефраг чистый есть? А, есть, а что? Этот, просто дефраг 27 Я что найти не э -э могу В смысле? А что, что искать? Есть же, заходишь В раздел инфо на нашем этом канале. А, все, все понял, все там есть кнопочка скачать дефраг. <клыш> так, все 4.2, кет. У кета, кстати, я узнал. У него не такой уж и большой сенс. Я не знаю, почему это все вот так вот выглядит, но у него не самый большой сенс. Там сколько у него? А? 12 сантиметров, что ли, на 360? Ну, типа того, да. Ну, ну не очень много. Я считал, у меня 23 получилось. А побольше. Два раза. может он просто типа знаешь такой поджимался там бицуху покачал и в дефраг сразу и у него руки трясутся я не знаю в общем очень странно да здесь тоже на прыжок больше я к сожалению свои демки Вроде не, не, тоже, по-моему, не смог прыжок сэкономить. Вот, он, кстати, О, сделал uh -huh. фрейм фрейм. Очень хорошо пройдено. Я бы еле перебил. Не знаю, как-то получилось. По-моему, из-за из из начальных стрейфов за ворота... Да, я немножко по-другому проходил. И у меня звук у меня получился идеальный. Идеальный? Но на правильный угол, там там реально 1100 сделать и 1200, и разница есть по времени Ну, естественно, ты же летишь какое-то время с этой скоростью еще О, хороший, 1250 Вот, отличный звук, по-моему, самый хороший, который можно здесь сделать Здесь он... А, из-за того, что я вот здесь вот еще делал срезу Он, кстати, подплотел немножко вверх Вот, вот так... Эээ, зря притормозил, мог прыжок сэкономить там запрыгивание один фрейм джамп и было бы быстрее рандомного ну, тоже там. на рампе словил а, не повезло да. 47 а так бы перебил тебя наверное кстати без рандомного как раз вот этот полтинник это скорости столько же Тут, тут это карта, давай. конечно. Давай, шик... давай. давай, так, Enter. Второе место. 53,7, поехали. Я, я делал здесь ä, с цирком чуть побольше, чтобы вот здесь вот поближе приземлиться. И здесь в один прыжок зав... завернуть. И делал прыжок на вот это перелине, чтобы она немножко скорость дала. Все немножко по-другому проходили. Не знаю почему. Здесь медленно стрейфил, чтобы на лестницу залезть. Здесь обычные стандартные прыжки, звук на 1254, отлично застрейфил Да, инвертом качественно Да, здесь я на заднюю часть прыгал и по определенным прыжкам делал вот здесь вот через этот, через уголок пропагивания И здесь у меня не получилось сделать плюс один, поэтому пришлось по внешнему кругу прыгать То есть потерял сколько там, 0,6 или теплового типа, и через стенку проходил Здесь тоже, если по прямой прыгать, как кет Еще бы по пол секи сэкономилось Да, вот тут вот, вот. смотри, и полторы сейки да, Как тут, ты да. это оправдаешь А он еще в одном месте нашел, где прыжок срезать Он вообще офигенно проходил дельта Он очень крутой стрейфер, Демка офигительная Вот, он делал снова прыжка То есть на один прыжок здесь вначале меньше, чем я с другого места начинал а здесь походу на прыжок из-за стрейфа меньше сделал ну, там не там полностью но <связывая> все равно я не знаю мне так не получалось там нужно прямо возвращаться со стрейфом М Отличный звоб, залет. Вот здесь на передней части я реально не подумал, что так можно сразу далеко выпрыгнуть и здесь допрыгнуть до этого, до пикселя, чтобы здесь срезать. Здесь он тоже не, см не смог здесь срезать минус прыжок. То есть он бы еще мог быстрее на полсеке сделать, если бы минус один сделал. И здесь он тоже делал без стенки, на прыжок меньше. В общем, I, тебе молодец. Получается. Да, молодец, Дельта. Офиге, классное прохождение. Так. В вот. Кутри. В смысле, CPM? Ой, ну да. такая разница? <сих> Нету так, два. CPM. Там скелен репортер. Репортер. Все, все, репорт. Репортируем CGG. Примыча забанить. О, тут есть твой... твой это... Ты сейчас поставил который, да? Или... 48.5 тайм А, так. да, наверное. Или нет? Не Н знаю. Но. Не, я еще играл кажется, все равно. На 48 сек? Дожди. Это ты, по-моему, сейчас прошел, когда мы для теста записывали. А, нет, это был онлайн. А, мы нет, это. Это офлайн у тебя должна быть. Online, uh, да, оффлайн. так я еще все равно побегал, посмотрел. А. -а, -а. Я, же не это. Не... А поткнулся на ступеньках прямо здесь Ой, весь. Да. здесь он обычный об делал прыжки прыжки в три прыжка с двух не получилось здесь кнопкой в заворачивал и финиш эх а, так Файндёрт. чебоксары finder а, порядочная mm -hmm. грязь так сказать как-то Файн, это... хорошо. Ну хорошо, но... Да, когда по Он здесь с облетом запрыгивал. Так, сколько? 270, да. Залет, запрыгивание, как, в принципе, нужно. В два окошка И здесь тоже обычный оп Да В общем, нужно учиться стрейфить Дёрту, потому что медленно Зона не попадает, даже в... в газовские. Нужно стараться хотя бы в газ нач... начинать попадать. Вот эти зеленые полосочки. Большая, жирная, толстая. Ну да, ну да, просто банально больше стрейфа по... поигрывать, чтобы контроля мышки больше было. Ну вот, кстати, с таким заворотом, да, человек проходил. не очень эффективен, на самом деле. Я захотел есть, Enter. Ну подожди, сейчас мы закончим и можно будет пойти покушать, да, наложить себе что-нибудь. Речка с ордельками, салатиком, Эх, с остановкой даже. Надо же как. Так, запрыгивание. Обычный оп. Чего? Мне показалось, у него логанало что-то. Мне тоже мне тоже показывал. Он как будто что-то заскимил, да, внизу? Такой а, типа. А, возможно, гола, возможно, головой ударился в этот э, перекладина, которая ну ты носом упираешься в нее, да. а потом после оба тебе нужно вылить. Ты пропал? Алло? Алло? Enter, вернись, я все прощу. Энтер, алло. Ладно, пока Энтер решает проблемы с микрофоном, давайте дальше. Эх, я... я, я у меня интернет отвалился. А, все, все здесь. Так. Радиокала. А как ты так быстро интернет починил? Ну, у меня иногда контакт отходит, мне нужно что-нибудь с ним сделать. У меня там этот... Э, вилка, как ее называют-то? Ты же программист, сделай. Витая, витая пара, которая. Летая пара? Ну да, которая интернет-провод держит. Она плохо в разъеме там стоит. Иногда на, на, ногой пошевелишь, она провод а дергается и отваливается. Вели ногой. Ну вот интернет, здесь все нормально уже пошевелил. Пошевелил. Так, Нет, просто сделал опять без хоба, да? Просто, просто ты вот делаешь там вот этот оп последний, и ты не заскимишь эту палку. Она высоко. Она, она высоко, тогда, тогда не знаю. Это просто... че ты, короче, у Макс Крейна? Нет. Ладно, Наку. Наку. Почти как Неко на Наку. А Нека это что? Нека это по японски кошка. А. Японский знаешь? Ну. Знать не знаю, но. Посматриваю если можно так сказать. А ты нет? Не, я что-то давно не посматриваю. Зря. ладно. В смысле, зря. К сожалению, скажи, сейчас. Ну, кстати, тоже вот один из вариантов. Первый раз мы видим, что. ЦП просто пролетает без оба, без всего. Так тоже, в принципе, да, быстро. Просто... Да, можно без хоба без всего просто пропрыгать про из э, стаба-джампа. Сделать... Э, залететь туда на платформу. Но для этого нужно там хороший спейсинг и правильно влететь в, в дырочку, которая внизу. После... Ну, около красной платформы. Космонавт. Mm -hmm. CCP... СССР? Ну, <laughs> что ты имеешь в виду, бля? СССР? Страну, которая в Денке? Ну, ну ладно. Он уже так, так и написан, ведь а как, а как надо написать, что ты прочитал? ссср она. А, так у него ник русский английскими буквами. Okay. Он и также и со страной сделал. А чё? мне у меня опять отвалился. Да что такое, вроде не, не трогай ничего. А? <смех> алё enter алло. У меня все-таки что-то сын этом. Я ничего не трогаю, да. он все равно периодически отваливается. Надо Ладно. будет нормально переткнуть этот провод, наверное. Даже видок конца обзора, главное. Mm. Так, 56,7. Ну, ну, неплохо, неплохо. Так, RDDPY. Я не знаю, как это читать. Что это такое? Может, это рупи? Типа D это как О. Получается рупи. Так, ну неплохой стрейф. Поворачивать кнопкой вперед, научиться бы поворачивать кнопкой в бок. Только кнопками бокового стрейфа, влево-право. Я приткнул провод надеюсь, меньше отваливаться буду не слышно? Да. Пока. Отлично. Пока, да. А можешь э, перезвонить, а то у меня что-то какое-то. Хотя не нормально, все. Так, Кузлех из Суктуфкара. Вай, Кузлех, давай, кстати, Кузлех, еще раз спасибо за поддержку, все вижу, все читаю. Спасибо. Вот Кузлеху бы тоже боковыми поворачивать почаще, как-то по посмелее. Да, лучше подать зеленую зону, потому что он даже... Не знаю, у него стрейф как-то плохо получается. Ну да, ну просто я так думаю, в общем, что, ну, люди не играют сутками в Дефраг, как бы. Поэтому и прогресс не, не шибко быстрый получается. Или его вообще нет. Ну есть, но, ну, наверное, такой очень символичный. Невилл. А если Белорус. играть почаще, да. Опять, ноль. же это тоже какой-то старичок, нет? Не, не помню. Ты не помнишь? Сказать. Как раз не, с Беларуси, да. по-моему, Невилл. О, как далеко запрыгнул. Угу. Так, даблджамп на ступеньках. Без оба. Дублджамп. На рампе. Пролет в окошко. Упал на эту штучку. О, как высоко подскочил. И здесь очень медленно пропрыгивал. Но вот это... Здесь он и потерял очень много. И здесь э, без злобы делал. В общем, много мест, где можно было бы быстрее пройти. Наверное, благодаря этому компетишну, мног... куча народа узнала про злобы, что такая штука есть. Ну да, да и вообще про обы, наверное, многие узнали. Mm -hmm. Потому что в последнее время обов нигде нет Как и теледжампов, кстати говоря <свят> Тоже нигде нет Никто уже не умеет, не знает, не помнит Как теледжампы делать И это очень странно Потому что mm. Как-то, не знаю Люди считают, что это рандомно что ли? Ну так, есть уже много всяких штук э -э В дефраге Помимо Помимо теледжампов, обувь, есть всякие там цел целскипы, есть э, бусты, но бусты уже многие знают, как делать и стараются делать Ну да, а теледжампы вот задвинули, ладно, оба еще допустим, оба, ладно, например, но теледжамп, это же классно, это же потенциал какой да и обы тоже. Ну, короче, очень странно, что перестают делать карты с обами и тележампами. Ну, вообще их нету. Вот последний год открыть. Нету там, тоже две штучки будут с обами или с тележампами. Так, геймрок. 54.6. Тоже белорус. Он лагает немножко. Ну, ЦПМ пока никто ничего экстраординарного не сделал. О, почти за... думал зацепиться на на лесенке. Пропрыгал отлично. Звоб на 960. У него, кстати, М-сайт э, не выключен. У него боковая кнопочка светилась. Mm. Когда он звоб делал. Да, это опасно. можешь гарантировать, что ты точно... Только по вертикали вышку идешь пять пять пятьдесят четыре, шесть так Сергикус. Демок много. Мы сейчас еще будем столько. На минимум полчаса, наверное, все это обозревать, потому что больше 30 демок по 50 секунд. В натуре? Что? Что в натуре? Блин. Ну, демок всего 43, пока просмотрели. И надо С Кусок, сколько? 10, 10, 10 демок просмотрели. Еще 33 демки. То есть... Не говори ничего. Пусть они просто смотрятся. Давай, Серджи ну, Быстрее тыкаешь, быстрее смотрятся согласен так хороший стрейф Я почти воткнулся на прыжок наверное, даже на два больше и здесь цирком заворачивал ну, Точнее не цирклом этим просто стрейфом как цирком был бы получше пропрыгивал без ова, без всего просто в дырочку дабл джамп Еще один джамп и. Эх. Надо что-то говорить, стрейфи вроде нормально. Ну надо, но я вот сверду, но, да, ну надо. все нормально, вроде плохого, ничего особо нету. Типа что говори? Пашка так, okay. Пашка. А мне надо реально отойти. Ну хорошо, я могу что-нибудь поговорить, пока, пока это. А, следующая демка, так то будет воспроизводить? Ну я. Ну я за минуту если, не если не те... mm. Так, ну в общем, у Пашки все пока четенько, все хорошо. Тоже без этого. Я, кстати, думаю, что многие выбирали вот этот роут, потому что спейсинг так подходит. То есть ты если плюс-минус нормально прыгаешь, ты как раз и не долетаешь до платформы И как-то куда прыжок деть, и вот ты как раз туда падаешь Ну так, как медленно здесь, мешали. эх Ну да почему то в противоположный угол, угол выбирают, кстати, прыгать, интересно И финиш, 54-1 так, хэппи 54.1 Тоже, тоже 54.1 этой Вот он вроде ведет правильно Вроде по всем зеленым зонам Нормально заворачивает Почему не такой тайм? Сейчас посмотрим Воткнулся где-то И завернул цирклом очень хорошо Да, очень качественно пока все Ага а Здесь на прыжок больше И по прыжкам Здесь, по идее, на прыжок больше тогда. Это уже два прыжка. И... Здесь, наверное, сейчас подлетит. Сейчас посмотрим. Да, здесь высоко очень подлетел. И, и здесь... А здесь... на джампадах тоже такой. Тоже проскакивал медленно под этой штукой. Здесь плюс джамп. Mm. Здесь нет звоба и арстрейф опять плохой. Mm. Да, он начинал, кстати, с кнопочки вправо-влево вместо кнопки В. Uh, uh, так. Да. так, ладно, я пошел. <laughs> Волканоет 53. 7. Да, окей. Uh, так, стрейфит вроде нормально по зеленой зоне, но надо бы По снап зонам, правильно? Надо, не знаю, посмотреть гайд uh, по снапу или почему-нибудь. Нужно лучше сразу учиться по снапу стрейфить, иначе будет очень тяжело потом. Переучиться, учиться и все такое. Ну, и как медленно. Но зато почти идеально подскочил. А, запрыгнул на джампад. Запрыгнул дальше. Здесь у него с прыжка тоже высоковато. Здесь не смог запрыгнуть сразу. Плюс прыжок. Воткнулся еще в эту штуку. На ступеньках споткнулся. В общем, здесь в концовке очень много косяков. Эм... А здесь, кстати, плюс прыжок. Можно было еще получше построить. Альфа, UK, альфа, 53. Я думаю, он получше что-нибудь сделает. Ну, альфа же так, средненько, типа, играет. Но, но сколько он играет? Ты знаешь, сколько он карт прошел? Я за все прошел. У него там профиль 10 тысяч карт, что или 11. У Романа, кстати, тоже дофига там. эффекта дофига, по-моему. Вот люди, блин. Если б я логин свой не менял, тоже, наверное, бы было сло такое. Mm -hmm. Не, ну альфа, да, там везде, знаешь, какую-нибудь карту открываешь, где-то три рекорда, ее никто не играет. Кар карта, там, 2002 года, <laughs> и там альфа обязательно есть. Mm -hmm. Ну, неплохо нормально все решают продолжать прыгать надо было дальше карту делать чтобы надо mm -hmm. было такой круг делать 27 язи mm, я не знаю с чем связан ник какой-то или не это, он, он с Египта вроде а -а -а. Знаешь египетскую То есть, то есть это не, не от язя? Нет. Которая рыба Не-не Видимо нет Хотя я не знаю, может у них там язь есть В лиле плавает. Отлично проскочил снизу Нормально запрыгнул и звук не получился, поэтому стрейфом разгонялся. И финиш. 2,7. Все, все дальше прыгают. 5,19, э -э Синтакс. Из воронез воронез воронезых... Воронезых... Воронезых. Space unit. Space unit. Комическая единица. Как? Че? Да, вроде единица. Ой, как далеко выпрыгивал. Лучше бы просто с цирком сделал. Я бы меньше. А, здесь сделал с звоба. Да. О, m да. видел. Да-да-да. <свят> <свят> вот. Надо, короче, точно, я, наверное, не знаю, я соберусь, сделаю ролик по звобам. По обам. Мы хотели сделать э... обзор на баги всякие. Так и не сделали. А, а мы нашли баги даже, да? Да, Это вроде демки было... даже собираю немножко 51.9, по линию с 51.5. Mm. Кстати, ребят, все, кто использует мой конфиг, у меня новый конфиг свежий, чистый, прекрасный. Если что, заходите на стрим, я вам ссылочку дам, точнее, там есть. Если вы зах захотите поменять, я вам дам. Ты его мускаля тратил, нет? Или сам настраивал? Конечно, москаль. Mm -hmm. Но это изначально, вот это его, как бы, это он тоже делал. Я ему сказал, что mm -hmm. мне половина я не пользуюсь, другой половина вообще не нужна. И он немножко почистил, переделал, и теперь он будет приятнее и красивее mm -hmm. и, и много места свободного под всякие бинды. Надо посмотреть, что у вас там интересно. Это а я стандартный как бы конфиг. Очень долго использую уже. Да. и Immortal. Mm -hmm. Все. Слышно, нормально отсюда? Ну. No. Глуша, как будто ты открутил. Ну, от... ну я хочу да. откинуться, смотреть. Да. <laughs> я сидеть. Хотя ты микрофон не можешь поднести поближе к лицу да, и не никуда. Я, я могу его держать, да? но это хочется этим занять. Да. Так, ну в общем, Тут очень хорошо. Пока проходит, все нормально. Аирстрейф хороший плюс-минус. Кнопочка вперед начинает разгоняться был да, джамп через боковик буковку головой Печаль прям в общем я мне повезло то что я нашел этот зоб который надеюсь как покажу дальше а, а то и мне была бы очень плохая дымка пока так, так, советский дух. тоже без оба да, просто пролетом залет на джампад пролет в окошко Второй джампад хорошая стрейф берите пример ребят с Кашукова. Да, проход через боковую через боковушку быстро проскочил под этой под под пириллиной обычный об вместо зуба зря наверное но что поделать и финиш 49 0 80 фракир Ву, фракир да. это очень тоже старый игрок во всех смыслах как дела Фракир? бывает добыл джамп пропрыгивание сразу в ямку Если честно, я не могу сказать, как быстрее со звобом или с, с, да, с попрыгиванием в эту в дырочку Потому что я что-то нашел звоба, проходил чисто со звобом и все И ну... даже не подумал, что можно вот так вот пролетать там и вот туда оказывается Я думаю, что зависит от спейсинга изначального Потому что бывает спейсинг, ты летишь как раз в эту дырку Либо спейсинг, что ты как раз на пад попадаешь А еще можно попасть на пад с минус-джампом если даблджамп не идет на ступеньках И, короче, там почти одинаково, наверное В принципе, начало хорошее Все правильно, даблджамп Уголки, пролет в ямочку, в дырочку Вот Ой, высоко подлетел. И здесь медленно проскочил. Не получилось у него. Ну, хороший стрейф в конце. Конечно. Да, вроде по зонам. Ой! Промахнулся. Промахнулся. И пишется даже без дракона больше давай динозавра обратно ставь кипишь хоть хоть какой-то веселье блин в демке будет но там со звуками видимо слушать этого динозавра постоянно хотя бы нормально как он играл на динозавре года два наверное перестал там мы все говорили хватит залет хорошо здесь залет очень хорошая р стрей. как медленно. Но вроде бы хорошо прощать. Во, да отлично проскочил. Ну, видишь уже плюс ноль три от тебя. Да. Злоб а я не сделал. Зашло плохо играл. А так, я только обзоры пишу, я аж плохо играю. 48, Ой, видишь 48. минус 200 не не перебили. Так, зерк 475. То четыреста Я не совсем понимаю, зачем он лишний прыжок делал Если можно было цирклом там облететь Ну да Тоже мимо Мимо, мимо оба Прыжок здесь, паралит в окошко Все стандартное Да, нашел даблджамп О, Хорошо пролетел. Отлично проскочил, да Звук не получился Или не сделал, или не получился Я чуть не понял, ну как будто бы он пытался Но как будто, может, мышку слабенько повел 47.5 Плесека, свою демку не покажешь? Нет, зачем-то там то такое, просто пробежал Так и По прыжкам отлично Хорошо Так, в принципе, надо проходить Дабл uh, джамп double... ну, ну, видимо, из-за дабл джампа Там спрейсинг подходил про то, чтобы в ямку запрыгнуть А без дабл джампа там неудобно <вык> Так, здесь все хорошо Здесь пролет снизу Ой, как О, пролетел Сразу плюс 1 и Эээ, не сделал Ну что же он так буст... О -о -о -о. Да. Просу Просу Сразу мин минус там по полсеки сек или сколько он там дает Ну Миш вот минус 0.3, минус полджамп Кузефер, слава Пузу, слава Пузу, 46.9 Старается так, по зонам джампы. стрейфить, понимает, что такое снапхуд Ну да, Пуз хорошо играет, играет. даблджамп на ступеньках и типа видишь надо да, либо стрейфить ямочка. очень хорошо либо в ямку падаешь тогда поэтому тут такое но если ты делаешь спейсинг типа с минус джампом на пад тогда о, наверное, из через... свой... и здесь о, на, тысяч... на, на 700 аж вылетел да, очень. но глоп нет не звоб. почему он уже простенький не знаю может бояться делать его. Может, пусть не знает, что такое звоп. Надо его уволить тогда. Так. Mm. О, мы почти, мы почти. Да-да-да. One zero nine. Очень хороший стрейф. Тоже почему-то без этого. Не, ну церкл он там, очевидно, Быстро. быстрее будет Как-то, не знаю Может, не потестили люди Или еще очень хороший звук на 1200 Да, на 1200 да. Ну, на, на 700 проскочил полетел, да. очень, очень хорошо пролетел За на 200, 200, сразу на рампу два пушка можно было немножко по-другому он прям какой-то зигзаг большой сделал но быстро 46 и два ой син это ты, ты ты мне скидывал шрифт что-то мне не понравился короче шрифт как он выглядит очень нечитаемый ничего такой как ты скидывал дом <с> да, мне скидывал Причем. шрифт с тенью сразу Типа, дефрагерская -а -а. тень Вот, например, у этих, у градусов, у скорости Она не очень красивая А ее же можно включить э, Самому по умолчанию, вроде бы О, и а сразу Пошло Перв Первая демка с э, звуком Так, ну давайте я включу тогда, и триггеры Сейчас, наверное, вот эти демки пойдут Звук, звук не сделал Там не все, там э, Как сказать э, Мне жалко этого квазара, который прошел самым быстрым путем без, без этой срезы, да. Да, да, да. У него офигенная демка, прям вообще быстро, но она full-full <связать> Здесь много триггеров, которые как лишний прыжок сделал. Здесь лишний прыжок. О, ясно, что среду скорее сделать будет. Здесь у него звоб. 1200. Прошу залет. Да, прыжок. Вот он выровнялся до нуля, подпрыгнул на 1600. И после триггера в этот 200 звоб сделал, но почему-то скосок куда-то вылетал, не знаю зачем. Здесь плюс прыжок получился. 46.1. Казар, 45.8. Вот, вот честно, офигенная демка. Очень быстро пройдено, правильная стрейф, правильные зоны, все такое. Здесь он с, -с, с даблджампа, видел, сэкономил да. прыжок. Здесь он с прыжка, вот за, за, застрейфил очень хорошо. Чуть-чуть высоковато, но все равно хорошо. Дабл джамп, здесь пролет. Вообще ну, не потерял свой. да. Споткнулся немножко на этой штуке, но И пришлось. И звук не сделал, кстати. Звоб? Почему они из не делают? Что, да потому что комьюнити деградирует, потому что карт нету. Никто не делает карты со звоном, восемь, никто не знает. 4, 8, Вот даже Reddit файр сделал. Ой, не, точнее, не, не сделал. Он он перебил а, квазара. насколько там? На больше, чем на полсеке. Зачем-то стенку врезался, не понял зачем дабл джамп прыжки здесь он пролетел здесь Тут, он кстати, ниже пролетел риска, вот, да. вот э, быстрее прошел чем А пролетел. он тоже без и срезы до да? Да. рейн но он уже стрейфер так ничего если бы он со срезой прошел у него бы намного быстрее было Вот отзвил такой вот, на 500 это тяжело очень вырвать туда 44.8 Рифо, Из Бельгии. Рифо. Так. Риф... А кто это? Рифо а -а -а. Я, я знаю какого-то на Р Тоже бельгийский дефрагер Какой-то на Р был Помню. Я не могу сказать, кто это такой Не знаю Руфи, что ли, какой-то в икутрикер был. Ты помнишь, наверное? Mm. Рафи или как-то так. Ну, что слышал. Так, че? Звод на 1100 Да, зубы сейчас уже нужны. Очень низкий. Очень взвод. четко залетело. Хорошо. Я на самом деле намучился с этой штукой. Прям вообще намучился. Потому что нужно обязательно на вылетать вылетать. И. Очень непросто низкие обу делать. Потому что даже с регулировкой М-сайда эм все равно он рандомно выкидывает тебя. Я как-то записал один раз хорошую демку, без косяков и залил, и все, изобил на эту штуку. Спим, а там, в мучил, сидел. Потому что там full был. Здесь все уже Денки будут со срезами 1637. Зацепился, лишний прыжок здесь сделал. Без звоба. Странно. Но ладно. И дальше просто строив прыжки. 43,5. Не было. 43,4. Здесь по прыжкам, в принципе, отлично. Так, здесь все хорошо. Вот здесь вот без даблджампа сделал хорошо, чтобы здесь запрыгнуть на красную платформу и сделать злоп. Ну, да. на, на 1200. Отлично, парк прыгнул. Отлично здесь сделал. Здесь заворот. Втыкание. 1558. Выс, высоко очень подлетел, долго падал. И из-за этого он потерял, там, не знаю, секу, наверное, даже. Или. Ну, от полсеки до секи, много там еще потеряно. 4 Так, Так, нинджи-куки. она в обе физики играет. У, видимо, да. Неплохо. Так и Mortal тоже в обе физики играет. Здесь он на прыжок больше сделал. То есть он как у тебя прохождение. То есть уже 0,7 потеряно. Дэбл джамп, тоже не очень хорошо А, но ну это чтобы пролететь вниз Пропрыгивание, Данный сброс до 0, 1700, прям краешек зацепил Триггеры На отличный взвоб И здесь с трейфом просто пропрыгивается до финиша И по даже пытался Направлять, единственное, немножко не, там пару пикселей не, не довел. Тут только 41.5 Тутс последнее время занимает топ-10 места, между прочим, похвально, mm -hmm. я считаю. Растет парень, растет со збогом. 1200, отлично. А, как по мне, 1200 самый удачный об, а, ну, в плане прохождения можно 1270 сделать, но с него очень тяжело выстроивливать, чтобы запрыгнуть. Обычно ты не допрыгиваешь до краешка. А, в принципе, отлично прошел, все, все хорошо пройдено. С газ. Но стрейф большинства здесь одинаковый здесь э, мало что можно сделать с, э, с прыжками ага, дабл джамп, видимо без э, оба без зоба, да просто пролетом через низ Прыжок, заворот 0 1730 э, теледжамп и звук на, тысячи, на, на 300 а потом стрейф. То выглядит вроде просто. Просто стрейф, просто прыжки, но не так-то все просто. Ну да, это всегда <с <с выглядит. Некоторые места, да, там, там не зацепился, здесь не дострейфил. Там в стенку врезался. То есть везде по чуть-чуть. Это моя ДМК. В принципе, вроде ровно везде прошел. Здесь специально в бок выруливал, чтобы даблджамп не сделать. Чтобы здесь звоп у меня получился. <coughs> На 1200 получился. Здесь вырулил, завернул, сделал 1700. Сделал очень кривой теледжамп, но получилось запрыгнуть. И потом обычный стрейф по рампочкам. Один раз промазал мимо зоны, но дальше вроде по, по это стройку нормально, топ-5 так рейн сорок один и три говоря я один раз записал и забил потому что вроде чисто прошел без косяков в больше играешь да я правильно понимаю но когда как на самом деле Зависит вот на текущий который идет я например на себе больше играл у нас все пемпы поинтереснее выглядит как, как широко выруливал так 0 1730 теле-джамп э, звоп 1200 и стрейф 413 то есть, по-моему, концовка просто получше немножко сделал и все Остальном. А, он еще не, без его выделал, он же с э, этого, с дэблджампа. Да. Так, про Лишний прыжок, мне кажется, не знаю зачем. Дэблджамп, значит, ямку. Низкий пролет. Оп. 1730. Тележамп вроде нормально прилетел. М -м -м -м. Нормально пострейфил, и финиш. В принципе. Чисто хорошо пройдено. Аурум 46. Аурум же организатор. Mm -hmm. А почему он демки отправляет? Не yeah. А он в зачет идет? Понятия не имею, не спрашивал. Очень интересно у них организовываться О, специально подальше пострейфил, что ли? Или да, да, чем? это вот, кстати, тоже такой момент Типа можно, получается, чем дальше ты будешь Чем ближе ты будешь к телепорту, тем быстрее у тебя тайм будет Но тем сложнее также и в ноль сбросить так что mm -hmm. да, это тоже такой вот момент. Так, ну и source тупо на секунду больше даже отгрыз. Не, ну source тоже очень круто строить. Он так же, как ä, Rainfire, мне кажется, сначала проходил. Он вот здесь вот очень далеко, хорошо. Да, да, да. И здесь с дабл джампа туда выпрыгнул. Это прям. все тяжело на самом деле так выстроить. И здесь он через низ проходил. Я так понимаю, то, что звук медленнее, чем диск и даблджамп здесь. Ну, это, что... это скорее всего, потому что тебе не надо тогда не вилять после джампада, там не скорость сбрасывать, ты просто в максимум стрейфишь и все. Поэтому, наверное, быстрее. На 500, на 500 выстрейфил. Да, Скажи. Ой, точнее, звук взял и финиш 39.4. Давайте еще раз посмотрим. Классная демка. Да, топ-1. Добро джамп, заворот Типа видишь, просто в максимум стрейфишь оказывается, что у тебя Средняя скорость на дистанции Просто выше Главное здесь Низко подпрыгнуть, чтобы Было действительно быстрее И тоже до достаточно далеко Кстати, он стрейфил. Э да Здесь то, что на 500 звук сделал Давай ему нормально так Финиш а, ну что ж, мы, наверное, еще глянем пару демок, которые невалидные считаются, но все же были это условные. А я невалидные не, не скачивал. А че, А этого? Есть демки дельты. Демка, вон... Давай а, я дельту. С волбагом. Вот я давай, сейчас я сейчас их скачаю. Это я... А че вы про них не сказали? Не поговорили? Я про них и забыл. Mm, так, ну посмотрим. давай сначала с волбагом. Да, интересная демка. Да, еще а -а -а. более интересно, почему потолок не заклиплен? Тоже интересно. Сейчас -а -а. а -а -а. посмотрим, как это все вообще было. Мне вот интересно, как он вообще улбак словил? Не знаю, это же фиксилось, по-моему, как-то, не? Вроде да. Какой-то Странные. Там, этот. видимо, клипы, короче, криво как-то сделаны, мне кажется, поэтому mm. Он, в общем, сейчас, <совершенно> если мы посмотрим Затерял текстуры Да а как Я хочу посмотреть эту У него не будет, да, здесь -а -а -а -а. никаких Координаты? Без безумных цифр, так сказать Координаты посмотрите или скорости или что? У него нормально ну вот сейчас он вылетит, у него там скорость будет. Да, он медленно опускается, если что. Да. И Он вот здесь долго, вот... кстати, опускался. Да, не, не, сейчас вылетит, по-моему. Во, у него 13 тысяч упсов, <laughs> и он обратно отскакивает наверх. И самое классное, mm -hmm. что у карты нету клипа на потолке. Да, я вот просто по верхнему этому пропрыгал. О. Главное там на потолке есть Здесь на потолке есть Короче, не знаю, у меня такое ощущение Что клипы это два разных человека делали Где-то клипы по одному юниту Где-то клипы по 64 Там или 32 Короче, очень странно Как будто в России нет, делали А, это нет. Сноу, это Сноу был а. Так, ну и Дельта а, Дельта Ну да, да, ну это разные люди Вообще Да я не думаю, что есть смысл показывать обе, они одинаковые в целом. Тем более тот просто в дискорд скинул, а этот именно отправил. Ну вообще, Дельта мог бы и спросить, как бы, да? валидно невалидно да, остановился поискал оп нашел оп сделал вот такой вот зигзаги сделал даблджамп вот как я показывал хотел со, со звоба сделать долетел до триггера и здесь сделал э, как бы дальше стандартное прохождение со звуком. здесь э, проблема в том что в смысле, проблема в том что он оп на, на этом на, на рампе делал Еще раз да. Дельта? Ну давай еще раз Ну того и, нет, и, если не, дельта нет, есть нет, там, нет. там очень похожая демка В принципе, но Ну там один она... в один демка, А Она быстрее Да <laughs> там два фрейма быстрее, пофигу вообще Дельта-то отправил на компетишен на этот нет, это в Discord скинул mm. Пусть все гуляет Мы обозреваем этот То есть вот здесь он остановился да, Нашел определенную точку, где есть оп Сделал горизонтальную скорость немножко из этого хоба э, с даблджампа вот допрыгнул до триггера. То есть никак большинство а дальше там делало звоб, запрыгивание наверх. Вот с, с этой всем. А сразу сэкономил кучу всего. Ну, а... ну что, давайте в браузер ну что? короче. Так, вот у нас браузер. Вот у нас, значит, результаты четвертого раунда. Ты не видишь, да? Нет, не вижу. Да, вот, ты, наверное. А. В ЦПМ было 43 демки. В ЭКУ-3 22. Невалидных демки 3. две демки у Дельты. Я не знаю, Дельта все-таки мог бы спросить. Но согласно правилам 6.3.2 и 6.3.4 рандомные лоб с рампы, это считается рандомным лобом. Хотя... Знающие люди, которые знают О чем они говорят, они никогда не скажут Что это рандомный оп в этом случае Ну и 3.3 да. волбак, тут очевидно Как бы, что волбак, да, это читы Но он молодец все равно, что отправил И Хотя бы люди посмотрели <laughs> Что такое можно делать да, да, да, да. <laughs> В так. общем, стран очень много Демок много, надеюсь будут дальше Присылаться, все такое Да, в общем, пятый раунд у нас завершился Мы в ближайшее время Не знаю, когда, завтра, да? Да, вроде завтра же договорились. Ну, если получится, если все будет в порядке, завтра сделаем на пятый раунд. А сейчас идет шестой раунд. Карта от Кайроса и Госта. Гост, я так понимаю, как всегда, приложил руку к дизайну, а Кайрос к геймплею. И в целом карта мне нравится. Карта очень классная. Не знаю, тебе нравится шестая? Да. Ну, как бы я... Если бы не нравилось, я бы с такой не играл. Ладно. Вот, ну, карта хорошая. Пятый раунд мы сделаем. Че пятый раунд демок? Ну демок не так, но 16 минут нормально. Вот, в общем-то, все, ребят, тогда, да, да, Всем спасибо за просмотр, спасибо, что пришли, там не знаю, лайкайте все такое. Да, да, да. Может, может кто-то подпишется, не знаю. Ну может, э -э да. Подписывайтесь на Энтера ВКонтакте, Инстаграме. Ну, если какого Энтера ты че? Ну ладно, ладно. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Всем пока.